Поскольку моя контрольная группа реально, я могу ее проинтерпретировать. Это европейцы, которые, начнем с интервальных предикторов, крайне негативно думают о себе, не имеют проблем со сном, не доверяют людям, удовлетворены своей работой, не смотрят телевизор, не удовлетворены соотношением и балансом между... Работы и остальными сферами жизни, и так далее. Рассмотрим дихотомические предикторы. Это женщины, например. И рассмотрим предикторы, которые у нас получились в результате дихотомизации исходных категориальных предикторов. Например, это вот место жительства. У нас всего 5 вариантов места жительства, здесь участвуют 4. Это значит, что сюда не попал пятый. Он является избыточным. Так обычно и происходит. Один не попадает, потому что они формируют полную группу. И по полной группе можно предсказывать значение любого одного по значениям остальных четырех. И тогда получается, что наша контрольная группа не живет ни здесь, ни здесь, ни здесь, ни здесь. То есть ни большой город, ни пригород большого города, ни малый город, ни а живет на ферме. Поэтому удобнее интерпретировать часто не через нули для фиктивных переменных, именно для фиктивных, а через единичные значения тех, которые были избыточны. То есть домисл 5, проживание на ферме. Здесь его нет, потому что он избыточен, но мы знаем, что он есть. И он характеризует как раз контрольную группу. То есть у нас речь идет о женщинах, живущих на ферме и обладающих теми характеристиками, которые уже перечислил. Также по странам это не Country 20, не Country 24, не 28 и так далее. Другие страны некоторые не те, которые здесь перечислены. Перейдем к рассмотрению коэффициентов и... Попутно вспомним уравнение или систему уравнений, если у нас много категорий зависимой перемены. В нашем случае две, поэтому всего лишь одно уравнение. Здесь слева логит, коэффициенты и предикторы. Мы рассмотрели константу, то есть самостоятельный член уравнения. Переходим к коэффициентам при предикторах. Я специально отсортировал значение коэффициентов по величине, чтобы интерпретировать самые сильные предикторы.